Тахир Гулиев приехал погостить в октобе из Азербайджана. Проезжал по улице 101 стрелковой бригады и увидел, что горит многоэтажка. Не раздумывая, оставил машину и бросился одним из первых спасать людей из горящего дома, еще до приезда пожарных. Как только увидел пожар, сразу же оставил машину и побежал к дому. Смотрю, молодые ребята бездействуют, стоят, снимают на телефон. Я был в шоке, побежал к подъезду, увидел двух парней и позвал их с собой. Стали стучать в двери, кто открывал, тех сразу же выводили на улицу. Я попросил ребят купить воды в супермаркете, стали мочить футболки, прикладывали к лицу. Из третьего подъезда я вывел четырех женщин. Когда спустился вниз, ко мне подбежала девушка, плача сказала, что ее тетя осталась в 49-й квартире на шестом этаже. Тут как раз мимо проезжал мой друг ДЧСник, увидел горящий дом, хотя об этом им сигнал еще не поступал, сразу побежал к дому, увидел меня. Я ему сообщил, что на шестом этаже осталась женщина. Он, не раздумывая, поднялся на этаж, начал стучать, но женщина не открывала, затем он выломал дверь и помог ей выбраться. Потом приехали пожарные, мы им тоже помогали, разматывали шланги. Всего нас человек семь было, ребята все молодцы. После того, как все потушили мне позвонили пожарные, просили написать объяснительную, я написал. Я услышал, как дети начали кричать, и просто не остался равнодушным. В четверг в октабе в жилом девятиэтажном доме произошел пожар, сгорели несколько квартир. Сотни жильцов собрались на улице. Приехали несколько машин скорой помощи, пожарные поднимались по лестницам, разбивали стекла и проникали в квартиры. Азербайджанец, как всегда, не остался равнодушным. Вовремя среагировал и помог людям.